Дорогие гости моего канала сегодня мы с вами будем делать вот такие замечательные банты для изготовления таких бантов нам с вами понадобится лента шириной 4 сантиметра шириной два с половиной сантиметра разных цветов также лента шириной 1 сантиметр клеиво пистолет ножницы зажигалка линейка резиночка. все как обычно начнем мы с того что мы нарежем нашу ленту на раз будем резать ленту на два банта. Наш бант состоит из нескольких слоев. Самый нижний слой у нас вот такой замечательный большой белый бант. Для этого банта нам нужно два отрезка по 24 сантиметра. Так как мы будем делать два банта, значит нам нужно 4 отрезка по 24 сантиметра. Для второго слоя, вот для этого, нам понадобятся небольшие отрезки по 12 сантиметров. На один цветочек нам понадобится 5 полосок, поэтому мы их нарезаем 10. По одной полоске вот такой с рисунком. По две полоски возьмем бирюзовый, тоже двенадцать сантиметров. По две полоски возьмем белого цвета. 12 сантиметров тоже. Так. Для вот этого банта, который у нас в центре, нам понадобится с вами полоска 46 сантиметров. Мы берем вот такую ленточку красивую и отмеряем 46 сантиметров. Так как два банта, нам нужно две полоски по 46 сантиметров. Также у нас есть здесь с вами вот такой небольшой еще бантик из тоненькой ленты в 1 сантиметр. Такой ленточки нам нужно по 24 сантиметра, две штуки. Соответственно, на два бонта нам нужно четыре полоски. Итак, давайте подведем итоги. На два банта нам понадобится 8 полосок ленты шириной 4 см, длиною 24 см. Для украшения вот этого нам понадобится по 5 полосок каждого цвета. 5 полосок разного цвета. Это вот я взяла на один бант 2 бирюзовых, 2 белых, Одну с рисунком. И для второго, опять же, две бирюзовых, две белых, одну вот такую необычную. Для банта в центре нам понадобится красивая лента с шириной 2,5, длиной 46 сантиметров. Так как у меня два банта, две полоски. И для маленького вот этого бантика, который сверху у нас, лента шириной 1 сантиметр, длиной 24 см, на один бантик надо 2 на 2 4. Мы с вами подготовили материал и сейчас одновременно будем делать два банта. Чтобы нам сформировать первый большой бант белый, мы для начала обрабатываем края огнем. Когда мы обработали с вами все края огнем, мы начинаем формировать бант. Нам понадобится иголка с ниткой. Мы берем нашу полоску, складываем ее ровно пополам. Открываем, здесь у нас видно полоску. Мы складываем чуть-чуть, заходя за эту полоску, один край ленты и второй. И прошиваем иголкой. Со вторым делаем то же самое. Теперь мы их подтягиваем друг к другу, расправляем и закрепляем. Я сначала немножко намотаю ниточку, расправлю их красиво, а потом закреплю. Один бантик готов, приступаем ко второму. Мы с вами сделали бантики. Следующим этапом мы делаем с вами вот этот слой. Для этого нам понадобятся наши ленточки шириной 2,5 и длиной 12 сантиметров. Мы берем ленточку, складываем ее ровно пополам. И вот с этой стороны, со стороны сгиба, отрезаем наискосочек. Немножко от ленточки, чтобы у нас получилось вот так. И обрабатываем огнем, чтобы она не распустилась. Все. Это делаем с двух сторон. Складываем. Срезаем уголочек. И обрабатываем огнем. У нас получается вот такая заготовка. Все, мы с вами закончили. И теперь для того, чтобы нам сделать такой вот красивый бантик, у нас с вами есть несколько способов. Один из способов, которым я обычно пользуюсь, это складываю пополам и прошиваю. Так Беру просто, на иголочку собираю и все, как весь ряд. Сегодня я хочу попробовать один другой, другой способ. Сейчас я вам покажу, какой. Нам надо с вами, чтобы... Они располагались вот так, то есть бирюзовый, белый, потом такая интересная ленточка с узором, опять же белый и бирюзовый. Как я вам сказала, я складываю, так просто собираю на ниточку. Сегодня я хочу попробовать другой способ. Для этого мы их складываем одну на одну ровно. Как они идут одна за одной, так их складываем выравниваем чтобы они были ровненькие я вот здесь вот уже вижу вот я же здесь согнула ее пополам вам нужно будет согнуть пополам чтобы найти середину прокалываем иголочкой ровно посередине и теперь их расправляем. Вот такой тоже интересный довольно-таки способ. Чтобы она у нас не распалась, мы ее прошиваем. Так как разложили. Прошивать можно как угодно, главное закрепить, чтобы они не рассыпались и не разошлись. Простыми стежками... Ну вот, я закрепила чуть-чуть, сильно закреплять не буду, потому что я все равно потом все это буду проклеивать. Прошили и закрепили. Получилось уже вот как интересно. смотрится, посмотрите. Так. Со второй, второй мы делаем таким же способом. Можно было бы другим попробовать, но уже будет не то. Когда мы с вами сделали еще такой небольшой бантик, который у нас идет посередине, мы с вами формируем вот этот верхний бант. Для этого мы берем нашу ленту, которая 46 сантиметров. Для этого мы с вами складываем нашу ленту пополам. Сложили. Теперь вот эта лицевая часть, она у нас идет к середине, как раз вот к тому месту, которое мы согнули. Мы ее прикладываем ровно к середине. И другой край тоже так прикладываем ровно к середине. У нас с вами получается вот такая восьмерка. Теперь каждый край мы прикладываем вот, как вам показать, чтобы было видно, вот здесь вот ровно середина. Вот мы с вами приложили, и вот нам нужно вот так приложить ровненько, чтобы у нас бантик был одинаковый с двух сторон. Вот. И берем и прошиваем. Старайтесь, чтобы у нас обе стороны бантика были одинаковые. Прошиваем ровно посередине. Стягиваем. Я здесь еще немножко вот так ниточку наматываю, чтобы попышнее бантик был. бантик у нас с вами получился. Немножко намотали и закрепили. Мы с вами закончили и теперь мы с вами приступаем вот к такому маленькому банту, который у нас сверху над вот этим большим. Для этого мы берем нашу ленту шириной 1 сантиметр, длиной 24 см, складываем пополам и формируем вот такие лепесточки. Смотрите, вот здесь у нас ровно половина. Мы складываем лепесток, лицевой стороной его приклеиваем к середине, то есть мы немножко... С этой стороны мажем клеем. И лицевой стороной мы приклеиваем. Не по середине, а чтобы вот этот край был ровно на середине, где мы складывали нашу ленту. Ворачиваем. Вот такой у нас лепесточек получается. Здесь рядышком опять мажем клеем. И формируем второй лепесток. Все, наш лепесточек готов. Вот так он выглядит. У нас таких лепестка должно быть два. И теперь, когда все, все детали для наших бантов готовы, вот наши банты, мы начинаем склеивать. Сначала мы берем белый бант. И на него... А, нет, давайте начнем сначала вот с этого банта, с маленького. И приклеим на него зелененький бантик. Мы его переворачиваем, мажем, клеем. И... Приклеиваем не прямо на середине, а так, чтобы у нас вот эти лепесточки, они заходили вот на эти большие, вот так. Видите? Они могут быть немножко назад, немножко вперед, но лучше, чтобы так посерединочке, пока не засох, подправим. С одной стороны и также с другой У нас получился вот такой бантик, который в центре будет. Со вторым делаем то же самое. О, Теперь начинаем собирать. Берем белый бант, как я уже говорила, берем, она мешает. Мажем его клеем. Здесь уже как ваша фантазия позволяет. Мне нравится, когда вот голубенькая отсюда торчит, красивенько. поэтому я приклеиваю серединке Здесь вот. Равняю между бантами, вот между этими, чтобы бирюзовая полосочка была, вот эта, и наклеиваю. Следующим этапом уже клею вот этот бантик. Также можем его клеем и приклеиваем. Он должен быть посерединке. мы с вами его склеили. Пусть подсыхает. Склеиваем второй. Мы бантики наши склеили. Теперь можно их перевязать зеленой ленточкой. Проклеить можно, в принципе, просто наклеить бусинку и не проклеивать ленточкой, но я решила проклеить. Берём с Вами бусинку. У меня есть такие пол капельки. Её я и наклею. Наш бантик почти готов. Посмотрите. То же самое проделаем со второй. Так. Наши банты почти готовы. Нам с вами теперь необходимо их приклеить на основу. Для этого я взяла кружок фетра. Ну, здесь диаметр, наверное, около 3 сантиметров. резиночкой и такая же зеленая ленточка. Ширина 1 сантиметр. Как делать основу, вы уже знаете. Продеваем. Резиночку. Приклеиваем. Основа готова. Приклеиваем ее на бант. Основу не берите сильно большую, а то будет вот здесь ее видно, в этих промежутках. Вот мы с вами наклеили основу наших бантов. У нас получились вот такие замечательные банты. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь вместе со мной, и мы с вами будем творить дальше. Также пишите в комментариях, какие банты вы хотели, чтобы мы с вами еще попробовали сделать. До скорой встречи!